В буддийский Новый год тебя с душою поздравляю. Пусть будет мирным небосвод, пусть радость, счастье окружают. Пусть на душе царит тепло, пусть удаются все затеи, Чтоб было все шикарно, хорошо. В уме пусть возникают гениальные идеи. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много добрых душевных поздравлений.